Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В данном ролике я расскажу когда же выйдет обновление в игре Among Us Когда же мы сможем поиграть на новой карте Airship Также суть того, что обновление уже вышло в игре но об этом мы поговорим чуть попозже. Прежде чем начать, я попрошу тебя лайк авансом. И также, пожалуйста, подпишись на канал, если ты не подписан, потому что почти 78% зрителей смотрят мой канал без подписки. Ребят, правда, подпишитесь, пожалуйста, меня бобы тут держат в заложниках. Но если ты прям сейчас подпишешься на канал и поставишь лайк, то они меня, наконец, отпустят. Почему разработчики резко решили выложить обновление в игре Among Us? Случалось то, что игра стала прям стремительно терять популярность. Игру перестали искать, в игру перестают играть. Но, конечно, же, для разработчиков это очень сильно плохо, и разработчикам поэтому пришлось резко выложить обновление в игре Among Us. Что примечательно, обновление уже вышло на Nintendo Switch, и поэтому мы уже ждем, когда же обновление выйдет на всех других устройствах. Давай разберем, на каких же устройствах далее будет выходить обновление в игре Among Us. Дальше у нас будет ПК. Потом уже на ПК выйдет бета-тест, который можно будет приобрести в Стиме. Ну а потом уже через несколько недель, к сожалению, мы потом уже получим обновление на телефонах. Последнее обновление было аж в ноябре. И в ноябре разработчики сначала добавили бета-тест обновления на ПК, а потом через две недели уже можно было играть на обновленной версии Among Us на телефоне. Что очень важно, что Among Us, по-моему, идет на каждом компьютере. У меня на ноутбуке двухъядерный процессор, два потока, и у меня нету видеокарты на нем. Вся видеопамять идет интегрированная с процессора, однако, все равно без всяких лагов я могу играть в Among Us на ноутбуке. Поэтому, если твой ПК еще произвели в каменном веке, то не переживай, все равно ты сможешь поиграть на новой версии Among Us. Но ну, если тебе интересно, почему же все настолько сильно затянулось, то что мы трейлеры обновления получили 11 декабря, а обновом мы получим либо сегодня, либо завтра, то оказывается разработчики решили добавить новые анимации еще и на другие карты. Также, конечно, не обошлось и без новых заданий на других картах. Но у меня есть такой огромный вопрос, но ну, неужели нельзя сначала выпустить обновление, в котором мы сможем поиграть на новой карте, а потом уже завести новые анимации и новые задания на остальные карты? Ведь таким образом мы бы получили постоянное обновление в игре, через каждый месяц примерно. Таким образом бы популярность игры держалась. Но разработчики решили то, что они все сделают сразу. Конечно, разработчики Among Us очень крутые, но я все-таки не понимаю их логики. Самое главное, когда же выйдет обновление в игре Among Us? Когда же мы сможем поиграть на новой карте Airship? Я записываю этот ролик в 3 часа дня в пятницу. У разработчиков же сейчас... 3 часа ночи и поэтому разработчикам надо как минимум часов 12 для того чтобы они начали работать ну и ближе к вечеру по их времени они уже выложат обновление ну и получается то что обновление сразу переносится на завтрашний день но в итоге все получится так то что обновление мы получим только тогда когда мы проснемся потому что по нашему времени это уже будет глубокая ночь Поэтому нам остается буквально ночь потерпеть, и мы уже сможем поиграть на новой карте, которая называется Airship. Поэтому я надеюсь то, что данный ролик вызвал у тебя как минимум улыбку, мы теперь довольны, у нас высокая надежда. Как раз уже завтра выходные, и мы сможем отдохнуть. Поэтому мы на хорошем настроении будем играть на новой карте Airship. В общем, вот такой позитивный ролик получился. Я надеюсь, то, что тебе он понравился и заставил тебя как минимум улыбнуться. С тобой был Чайок. ТВ. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.